времени время суток, с вами Каттамкале, советский тяжелый крейсер 10 уровня Петропавловск, карты Северные воды Игрок, так, игрока у нас зовут Вепосейдон Первый залп, есть одна цитаделька, Шербург сразу начал разворачиваться Второй залп не сказать, что особо удачный, но все равно. Два залпа, 20 тысяч, даже почти 21. Шербург тогда <laughs> решил другой борт подставить. Развернулся. Вот сейчас будет возможность еще получить цитадельку свою копилку Петропавловскую. Летят снаряды. И есть, есть одна цитадель пожалуйста три залпа у Шербурга остается 7000 прочности он ну, там еще авианосец помог конечно как-то бросили противники центр никого здесь нету нет эсминцев союзник без проблем начинать захват точки б так а тут надо немножечко теперь притормозить там за поворотом несколько противников ну, один эсминец на точке С. Где второй эсминец вражеский? Пока непонятно. Ой, хорошая возможность. Йосина любит получать в борт. Одна. Опять только одна цитадель. Йосина посчитал, да, что несерьезно, надо больше получить. Еще одна цитадель. Йосина продолжает идти вперед Нет, все-таки начал, начал отворачивать На этот раз без цитадели Но все равно 6000 тоже ощутимо Даже 6000 это 10% Примера от полного боезапаса Теперь полный зал по бисмарку 5600 Смотрю на карту, так и торпед, не могу, могу найти, сыграть. где второй эсминец. Ну, это торпеда от Йосина, понятно. А где эсминец второй? Кто, кстати, у нас там? Так, Блэк и неустрашимый. На точке С неустрашимый. А где Блэк? Ну, как вариант, может, он просто спит. Ну, вот прошло почти пять минут. И слился только первый противник. Здесь еще одна цитадель по Йосина. минус второй союзный эсминец. Торпеды прямо по преимущество. Да, второй Торпеды залп торпед оказался более удачным. Кстати, что-то слишком много торпед. Это уже, наверное, не Йосино. Возможно, здесь Блэк. Я, кстати, не помню, у Блэка там скольки трубные торпедные аппараты -то запамятил. Неполадки устранены. Йосина так методично Продолжает получать, получать И в итоге у него остается уже меньше Шести тысяч прочности Надо его срочно добирать Фугаса у Йосина Конечно, очень Неприятная штука Шербург там, по-видимому Сейчас скроется за островом Ах, немного не хватает, чтобы Йосина добить, он Еще использует и ремонтную команду кстати, после Йосина сразу следующий кандидат в порт, это Шербу. Три а счет становится 3-1, а союзная команда еще не смогла захватить ни одну точку. Кстати, мне кажется, Петропавловску уже давно надо было ну, использовать гидрокустику, да, если бы он ей пользовался, то, может, и торпеду не получил до этого. Вовремя, вот он где Блэк. Он что, все это время сидел там за островом, что ли? Ну что, поймает Петрополос торпеду не поймает? Вот так смотришь, да? Как будто, как будто все. Одну. Одну ловит торпеду. Остается 11 тысяч прочности в запасе. Ну скоро ремка откатится там. Ну будет около 20 тысяч. Это повезло, что не особо еще умелый эсминец. Ну, и, точнее, игрок, который играет на Блэке. Я не знаю, что он там делал, сидел за островом. Иди точку Б вообще захвати, забудь про точку А. Если, да, или выходи от Инвиза там, кидай свои торпедки. Он что-то тут непонятным чем занимался. На сразу почти на пять два модуля поломаны. еще один зал успеет дать Петропавловск. Еще один залп на 3800, да, пожалуйста. Блэк потерял половину прочности. Он за, за каким-то фигом, он еще начинает отстреливаться, вместо того, чтобы убежать. Да, у Петропавловска рлс работает недолго. Поэтому Блэк спокойно бы ушел. Включает дымы, и вот это уже было поздно. Получается, Петробаловский пожар Сразу использует Пошли аварийную трех. команду но ну, в принципе, правильно Зачем еще терять прочность? Ее и так мало, а стрелять, по-моему, по нему в ближайшее время никто не планирует Да, бездарная игра на Блэке Блэк, имея полный боезапас, мог бы здесь без проблем Да, вон идут на центр, на точку Б-2 линкора Там Рейсер еще сын Сен-Джонг. Петропавловская РЛС особо бы здесь не решала, потому что все-таки работает она, да? Там Петропавловск два залпа сам успевает дать, а союзники здесь особо не помогали. Поэтому, да, играя с особой осторожностью и без проблем тут можно было... Да, вот сейчас, к примеру, если бы Петропавловск, он уничтожил больше здесь с РЛС никого нету, раздолье, иди захватывай точку А, потом на точку Б без проблем ну ладно, забыли короче про Блэка счет 4-4 вот 4-5, но противник по очкам впереди ну разница небольшая сейчас точку Б захватит. Че Петропавловск что встали, что кого ждем да возможно когда тут Бриндиси должен подойти там он видно вдалеке дымы. Ну тут еще и вустер. Вот он и у Бриндиси дымы закончились, попадает за свет. По-моему, чуть правее надо было немножко брать. Да, снаряды летят мимо. Ну, по крайней мере, я бы брал немного правей ну а тут уже не судьба перекинуть такой остров нас за хорошую баллистику и, и точность приходится платить тем что ты не можешь перекидывать даже небольшие острова порой может что это накладывает определенные неудобства но зато на дальних дистанциях стрелять очень комфортно Обнаружен 2700 авианосец что тут всякие летают сквозняк по брендисе ну вот надо был, да стоит здесь бортом, спокойненько так из-за острова выкатился, но. Ну. Петропавловск хочет Бриндисе добить. Это же больше пока по Петропавловску никто не стреляет. Опять не особо удачный залпы, да, там сквозняки, но пробития тоже такие не особо существенные, мало урона пока что проходит. А, тем временем команда противника тоже половины нету, счет 4-6 две точки под контролем союзников команда идет потихоньку к победе еще один сквозняк но ну, такими темпами конечно можно очень долго противника ковырять а счет становится равным и по очкам команда противника выходит вперед а Бриндисе следовало бы уже давно зарядить бронебойные снаряды все петропавлов прекратил стрелять да уйти из-за света, но тут выкатывается карнот, есть одна цитаделька вот здесь еще и авианосец недалеко А мне кажется, немного рано Петропавлов врубил ремонтную команду. Подожди, еще немного. И прочности можно было потремонтировать немножко, немножко больше, наверное. Есть медаль поддержка. Там еще союзники по авианосцу настреливают. Промахивается авианосец. Ну, возможно, торопился, до конца не свелся. Потому что, как он не попал, непонятно. Да, там Ну, немного перелетели, по-моему, ракеты Сейчас сын Джонг выхватит, наверное Опять одна цитаделька Все по одной цитадельке за залпу Петропавловска только получается По-моему, ни разу еще не было две Но зато уже в общей сложности целых 9 цитаделей Торпеды прямо по курсу Торпеды прямо по курсу Ну что там, союзный авианосец доберет Бриндиси? Вот он тут раздражает немного Петропавлов, хотя он там уже Миссури к нему ближе. Может сейчас переключиться? 6 в 5 остаюсь, остановился на месте авианосец, ему надо был раньше останавливаться, дабы остаться за островом. Еще одна цитаделька, но чуть-чуть не хватило, чтобы добрать. 367 прочности остается. Все-таки успел Петропавловс. Второй уничтоженный противник. По-моему, будет третий. Есть третий. Урон подбирается к 200 тысячам. Врубает потропал в гидроакустику. На этот раз он не забыл, что у него есть гидроакустика. Ну, еще и РЛС-ку. И Сенджонт, наверное, сейчас четвертый. Оп. Да. Есть четвертый. Что там? Монтана делает в углу. 600 Торпеды по правому борту. Ну, торпедная атака уходит никуда вражеская. Ой, хорошо, Монтана идет бортом.